Народ, всем привет! Настало время анонсировать наш ежегодный новогодний розыгрыш, который состоится 1 января 2019 года. Хотел 31, но буду отмечать, поэтому дома у меня не будет. Так что стрим будет в прямом эфире, напевно, я в прямом эфире. На моем YouTube канале и ВКонтакте соответственно. В общем, все просто: вот это вот условие конкурса. Ну, можете на картинку не смотреть, сейчас она исчезнет, потому что все есть в описании. Как ВКонтакте, так и в Ютубе. Ссылочки тоже есть под видео. Для того чтобы поучаствовать в нашем новогоднему розыгрышу, достаточно вступить в группу ВКонтакте, подписаться на мой YouTube канал, сделать репост этой записи и написать свой игровой ник в комментариях в поста именно ВКонтакте, а не у себя на странице это защита от ботов для того чтобы не было накрутки и один человек не мог там 30-40 репостов сделать и тем самым увеличить себе шансы все должно быть по честному на фоне данного розыгрыша вы видите прошлогодние новогодние события я там открыл 65 коробок кому интересно можете посмотреть либо пройти по ссылочке там тоже можно это самое посмотреть в общем, призовой фонд у нас будет 40 коробок. Ну, не факт, что, конечно, будет 40 коробок. Ну, точнее, не факт, что будут новогодние коробки разыграны. Но, если новогодних коробок не будет, я их заменяю на 20 тысяч золота. Общий призовой фонд. Будет всего 20 победителей. Каждый получит либо по две коробки. Из них может что-нибудь интересное достать. Либо, если не будет коробок, либо там еще какая-нибудь лебедень случится, и я буду разыгрывать все-таки золото, то каждый победитель получит по 1000 золота. Итого 20 победителей по 20 тысяч золота. Помимо всего прочего, у нас там будет как минимум конкурс на новогоднюю елку, которая называется «Вот елка». Так что советую тоже поучаствовать, будет много всего интересного. Призов будет много. Мы не остановимся на 20 тысяч золота, соответственно, бюджет там будет чуть побольше, если будут конкурсы, они будут. В общем, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите ники, участвуйте в нашем розыгрыше, честно, потому что у нас под каждый конкурс есть свой видеоотчет, который идет на стриме. Ну и старый конкурс, соответственно, тоже можете пройти и посмотреть. Никуда видео у нас не девается. Ну, кому интересно, может посмотреть, что я достал тогда из 65 коробок. Ну, сентинал, ну, тоже ничего. Почему бы и нет? Кстати, не знаю, почему большой Sentinel не показывают. Восьмерка, как бы, интересна, Ну, мелкие песочные танки тоже можно было показать. Ну, ужасный. Феник, тушься. Расскажу историю, мне брат сегодня рассказал. Одни тип на работе потратил 19 тысяч, потому что хотел бы вытащить типа, а я так его не получил. И хотел вкинуть еще, но его отговорили. Так что тут неизвестно. Да-да-да, беспредел, беспредел. Давайте посмотрим, что дальше. 250, ну. Так, себе наборчик. Блин, ну пока не прет, пока не прет. Ну, лорку не считаем, то что выпало. Блин, ну что-то... Хотя все равно, наверное, все эти деньги куплю себе прем на год. На всю голду. Даже вода добра не доведет, ну да, ну да. Так, нужно 20 коробок. 20 коробок. И? Хм. ни о чем. Ну, самый ужасный набор. Так, сейчас сделаем нормальный перерывчик пару минут. Что-то у нас, доктор Злов, мне коробку подарите. Ну <laughs> о, 1250. Зачетно вытащил. Сколько открыл? Открыл уже 23 и на, по-моему, пятой коробке выпала лорка. Феникс, правильно. Попрошай к удаляем. Все на свое кровное. Кстати, напоминаю, ссылочка под видео. Там мы разыгрываем 20 тысяч золота на Новый Год. Осталось-то буквально 3 дня. Поэтому переходите, участвуйте, вступайте в группу. Группа интересна, куча мелких конкурсов. Ну ладно, давайте поехали дальше. Это была маленькая рекламная пауза. Ну, так себе. 500. Так, ну-ка давайте. Сейчас сделаем перерывчик. А, хотя ладно, зачем перерывчик Давайте еще пооткрываем. Не будем затягивать, все-таки видео у нас не стрим сегодня, а. Блин, я же думал, танк выпадет. А... А, Кармон, спасибо, спасибо. Так, видео у нас сегодня посвящено чисто коробкам. Стрим у нас будет уже, наверное, после Нового года я. Хотя, может, завтра мы уже постримся, посмотрим. Мне 5 коробок подарили, хера там, что выпало, кроме премы и голды. Ну ладно. Говорю, я брату вот сегодня 10 коробок подарил на Новый год. Тайпа вытащил. Я тоже так хочу. Кстати, знакомый на работе тоже вытащил Тайпа. Он потратил, по-моему, рублей 700. Ну, тут чисто, чистый рандом. Ну, ну, ну, ну, ну. 750, ну, на 250 в плюсе. дня приема да -мо. Давай. Семь дней уже ничего, уже ничего. Чувствую, к концу коробок я точно сегодня год, год могу набрать. Пицон голды. Mm. Мало. Так, я сейчас на секунду. Так, так, так, ага, ладно, продолжаем. Надо 100 коробок. Так, ну блин, не знаю, если сейчас не выпадет, ну максимум еще 20 коробочек возьму себе и на этом хватит. Не будем испытывать удачу. Ну, главное, чтобы хватило на год према. Мне как бы задача в этом состоит. Премов мне хватает. 500. Ну давайте еще откроем. Осталось 10 таких коробок. Еще раз напоминаю в качестве рекламы. Конкурс на 20 тысяч голды. 31 декабря. Ссылочка под этим видео. Все будет в прямом эфире. Все будет честно. Понеслась. Да, блин. Что-то пока не очень коробочки идут. Хотя бы лорку получил. Ну, лорку можно и так, наверное, получить, ее и так продают. Сколько, сколько человеку не давай, ему бы все равно мало. Блин, да ее Можно было как-нибудь перетасовать мне? Так, не знаю, в прошлом году прикольно было. Купил дорогую коробку, нажал, открыл сразу, получил. А тут, блин, куча-куча маленьких коробочек. Куча времени ожидания. Ммм, сто тысяч херня. Давай, type. тайп Нельзя говорить тайп. Это работает в обратную сторону, по-моему. Ну-ка, 100 тысяч серебра, 100 тысяч серебра. Уже лучше. Ну-ка, давай, еще 100 тысяч серебра проверим систему. Работает вроде. Голды больше стало поступать. А, промолчал, да? Ну все, у нас, по-моему, сейчас начинаются чисто китайские коробки. Я как раз их беру, чтобы прокачать себе пункт в этом. А, китайскую вот эту пт хочу прокачать. Так, ну-ка, давайте. Где у нас лорка, кстати? дайте хоть на лорку посмотрю. Маленький перерывчик сделаем в пару минут. Ну ничего, сейчас, думаю, коробки пооткрываем, и уже нормально будет прокачать. Понеслась. Даешь китайца из китайской коробки? Да ладно вам. О, 1200 зачетно. Так, напоминаю, у нас было полторы тысячи золота изначально. Лучше, когда их дарят, я могу подарить вам коробки. Участвуйте в конкурсе. Заберите приз коробками а не голдой. Шансы у всех равны. Блин, мне же показалось это. Да ладно вам. Не может быть, не должен выпасть. Я ж хороший, я хорошо в этом году себя вел. Тай, приди, все точно. Давайте все пишем в чат, Тай, приди, и он придет. Давайте. <свят> Пожелайте удачи, народ. Громко не могу говорить, у меня там жена за стенкой спит. Блин, 10 коробок осталось, а? Ну, уже хорошо 1200 1200 красиво Фу, 10 коробок 10 коробок осталось ладно думаю еще докуплю александр александр привет спасибо что зашел наш напоминаю всем кто присоединяется ссылочка на конкурс на 31 декабря на голду под данным видео все честно все у нас все будет на стриме Через рандомайзер разыграно, так что тут не обманем. Ну, 7 дней мы уже хорошо. Блин, чувствую, надо будет еще 20 коробок купить. Да ладно вам. Ир, можно сесть на китайца покатать? Чтоб китайцы выпал. Тай приди, тай приди. Да ну вас нафиг. Блин, брату с 10 де... коробок выпало, мне вообще ни хрена не выпадает Так, говорят, шансы падения выше из подаренных Да? Ну, не знаю, не знаю Сейчас надо брата разводить, пускай мне коробки дарит То есть я ему подарил, он мне пусть дарит Нет, он мне подарил пять коробок, а я ему подарил десять Значит, он мне еще 5 должен, все. Хотя это уже превращается не в, не в подарок, а чисто в обмен. 1200, отлично. Давай. Пух. Давайте, Димка заслужил. Да ну вас нафиг, а. Две коробки. Не, ну... Лорку 40 тонн-то я вытащил сейчас. В самом начале. Ладно. Придется доставать. Да не, это не азарт. Я хочу купить год прима. Поэтому вся голда, которая мне выпадает, это просто пойдет в счет покупки годового према, Поэтому я как бы... В минус не уйду. Тут дело не в азарте. Я как раз рассчитывал на покупку годового этого, поэтому тут все рассчитано. сейчас посмотрим, сколько мне надо еще купить коробок, чтобы до года према золота хватило. Ну и все, не выпало. Так, сейчас давайте зайдем, посмотрим. 27 тысяч. сколько у нас год према стоит. Прикинь, сейчас хватает. Так. Вот, премию продлить. А, уже хватает на год. Ну все, можно с чистой совестью еще брать 20. Теперь год хватает, теперь уже все. Как думаете, какую надо брать? Какие надо брать коробки? Все, можно даже сделать вот так вот. Продлить, мазафака. Есть тример, мне можно. Я вроде не собираюсь бросать эту игру. Она мне нравится. Сегодня еще купил эту папку. Интересно посмотреть, что не Ладно, пойду еще куплю два с и На этом мы закончим. Напоминаю, у нас конкурс проходит. Ссылочка под данным видео на нашу группу ВКонтакте. Я там разыгрываю 31 декабря призы. Будет еще за лучшую елку и так далее. Влади открыл для тайпа больше 200 коробок. Да не, ну это уже нафиг, это уже перебор. Это уже чистый перебор, поэтому я не настолько хочу тайпа, чтобы столько спустить денег, тем более они у меня кровные. Так, ну давайте делаем спецпредложение. Пум-пум-пум. А ка Блин, купить китайских или современное Рождество? Ну, брат говорит по статистике, современное Рождество. Ну давайте, современное Рождество. Синий... Таня, да, я, наверное, все-таки куплю вот этот... Сейчас у нас проходит процесс закупки. Так, нужно 85 коробок. Так, что у нас тут? Мне коробку плюс, ребята, подарите у меня. Так. Игорь Забань, это доктор зла, Не, не люблю, не люблю попрошайку. Ей-богу. Всегда можно что-нибудь сделать, чтобы получить, или поучаствовать где-нибудь. А так просто подарите, ну блин, что-то я сомневаюсь. Что кто-то кому-то будет безозмездно вот так вот дарить. Это все равно, что подойти на улицу и попросить у человека 100 рублей. Просто так, ни за что. Шансы, наверное, одинаковые. Ну все, 20 штук, и на этом мы заканчиваем. Кстати, я думаю, наверное... А, что я думаю? Сейчас то, что голда сейчас выпадет, у нас же, если не ошибаюсь... А, в клиенте есть китайская ПТЖ, нас ее добавили, правильно? 20, сейчас посмотрим исследование. Блин, давно не играл с нормальной графикой. Так, Китай, Китай, Китай, посмотрим, где у нас Китай. Да, во, сейчас мы набьем голды на ВЗ-120. Вот эту ПТЖ я хочу себе в ангар. Так, ладно, ну поехали. Дежда умирает последний. Сейчас, секунду, чат открою. Не бери, не выпади ты. Я не везучий, ну лорка выпала нормально, нормально. Вот, 1200 уже хорошо. Не, а что не везучий? Видите, я же говорю, еще раз повторюсь. Год прима и китайца. В коллекцию шикарно. Да ну самый неудачный. Павел, спасибо за клевер, надеюсь, он привезет удачу. Надо просто всем в чат написать хэштег тайп. Ну-ка, сейчас секунду. Вот так вот, оп. Хэштег тайп должен выпасть. Так, давайте сделаем так, ну раз мне не выпадет, возможно кому-нибудь из вас выпадет, мы сейчас после завершения видео, кто напишет комментарий, хэштег type после, после видео, кто напишет хэштег type после видео, я через программку рандомайзер выберу этот ну, выберу комментарий случайный и на него начислю одну, одну коробку то уж хэштег type и ник. Но это после видео, потому что то, что сейчас в чате вы будете писать, оно в зачет не пойдет. Поэтому после окончания видео можно в комментариях написать, и завтра я подведу итог, и мы выберем. Причем, кстати, будет очень мало участников, потому что это, я говорю, в середине видео, а не в начале, так что только истинные зрители получат. Так, ну давайте, 13 коробок и купим китайца. И сегодня ночью я покатаю и китайцы, и лорку. Давай, давай. Хэштег тайм. Блин, а напоминаю, после видео. А тем, кто присоединяется, говорю, что конкурс на 20 тысяч золота под данным видосиком есть. Вконтакте. Ну, еще 9 штучек. Каждая открытая коробка вера в тайпы падает. Тут что ты не прем? Лучше бы золото падало, мне на танк надо. Че, Дмитрий, вовровь не умею ставить хэштеги и копировать. А че их копировать? Это просто обыкновенная решетка просто решетка, Type 59 и все тем более на написание этого всего есть сутки, потому что разыгрывать я буду только завтра одну коробку среди тех кто после видео напишет, так что еще есть время добраться до компьютера при своих Ну, уже в плюсике немножко. Ну, думаю, хватит, наверное, на китайца. Ну, еще три коробочки и все. Самый ужасный набор. Нет, самый ужасный, это, по без краска. Взял <связал> прям на год, начал подать прям дни. <связать> Кстати, <связать> интересное замечание. Ну что, скрестим пальцы? Точнее, неизвестно, скрестим. И 500 золота. Ну, печально. Не быть тайпом у меня в ангаре. Но зато мне, по-моему, хватает, да? 11,700. О, ровно хватило, еще хватит экипаж. Немножко обучить. Нет, нет, нет, без экипажа. Без экипажа. Зачем мне, без, зачем мне это? У меня китайский экипаж качается. Можно и так написать. Эффект type. Так. А где цифры? Какие цифры? Какие цифры? А, ну что? 430 дней премии у нас где мой китаец, китаец, китаец, где китаец, китаец, китаец, что-то ниже. а вот он китаец, ну кстати вот этот китаец очень интересный прем, из премных ПТшек мне вот нравится СТРВшка, на этом только на тесте катал, мне очень понравился, интересный был, и, и, и ну с понятно, это имбой, да, эх, эх, жалко не выпало. Но напоминаю, что после этого видео кто напишет хэштег Type59 и свой игровой ник, тот, возможно, получит одну коробку. Это мы подведем итоги завтра. В группе ВКонтакте я публикую. Мне с пятой пришел тип, ну, моему брату группу 10 коробок. Тоже где-то там в серединке приблизительно выпало. Ну, и хрен с ним. Когда-нибудь его будут продавать в ГВГ, не такие. Рано или поздно они его продадут. Ладно, народ, большое спасибо, что вы посмотрели, что вы переживали. Ну, да-да, нет-нет. Еще раз напоминаю, после видео это надо писать, не до. Ну и все, что могу сказать. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Участвуйте в конкурсах, общайтесь. И самое главное, что с наступающим всех Новым Годом. Пока-пока.